Что я должна увидеть? Это называется ревизия. В случае засевения должно опредеваться вот этим тросом, У нас трос, конечно, не идеальный, но попытаемся. А но. у нас трос как бы отдельный для нашего дома? Нет, я его нашел здесь. А, тут валялся? он не рабочий, его наконечник. Он не рабочий. Так. Вот. вода не уходит, вы не знали, как делать, что. он сказал, что у нас разделено на две половины. На три у нас половины разделено. Ну, и а почему делали? тогда с того стояка сюда э, идет, э, обратка-то это? И... В том подъезде, и в этот подъезд она подходит, непонятно мне. Делали, что засор повторяется. Они скажут, да у вас это, так они же мастера. ты мой. Возьми да сделай. А там почему вот в том отсеке эта -то вода капает? Откуда она капает? Капает? Да, журчит то Так вот это ручеек идет? Нет, не этот ручеек, а в том отсеке. Какой ручеек? Откуда вот сейчас-то мне? Ручеек идет по трубе? Нет, вот идет по этой. Вот тут, вот видите, идет э -э ступенька. Но. Вот здесь идет ручеек. Потом он течёт? продолжает дальше течь, вот там вот где. Откуда он идет, ручеек? Течет откуда? Вот он? отсюда. Отсюда? Вот видите, вода идет. Тихонечко, плавно. А если уклон сюда, почему она туда идет, я не понимаю. Уклон сюда идет. Но. Вода здесь не уходит, она начинается скапливаться и идет уже по наименьшему вот сюда. Понятно? То есть вот вся канализация идет сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, вытекает сюда. Вода туда никуда не уходит, она отсюда из этой ревизии идет вот туда до самого конца. Здесь она не дойдет, она только в одном случае дойдет, если там будет затоп полный, когда все заполнится, тогда здесь пойдет. Ой, Господи помилуй. Сейчас этого нет пока, пока еще не все будет. Поэтому. Ну а там по центральному, если пройти, вот сейчас туда, в ту сторону, по центральному. Не вопрос, у нас здесь будет, в подвале все, полно. Так, подожди. А тут ведь нету, а тут закрыто все. Вот нормально все. А там, значит, есть проход к тому, этому да, то, подъезду. Да, то не будет. <соцентричный> <соцентричный> <соцентричный> Так надо пойти по, это, по этому стояку, по этажам хотя бы, сейчас-то. Да будет. даже не по этому этажу и по этим стоякам. Это надо всему дому ничего не делать. Так это понятно, но сегодня-то. Так это я и говорю, что всему дому ничего не надо делать. Всего... Сегодня всему дому не надо? Конечно, получается. А ну да, это же выход-то вон какой-то. выход-то всего дома? Да-да-да, он же общий. Вот, если он не работает, как будет? У них там труба. А почему тогда у вот других не забиты? А потому что идет по, по, по месту, кстати. Закрывает. Кое где надо будет почистить, естественно. Но вот таким способом они подготовили и фирмы однодневки, гаран комфорта, видимо, еще. На этом закончилась у них история. Больше там внизу, там поменьше наверху. Но вот некие ребята с нами назвали одну сумму, мы с народом пообсуждали и вынесли решение, что в январе начнем собирать после нового года деньги с каждой квартиры. Вот. Ну и вот до дверей. Там а еще. Тоже надо, э? Ну погребить, естественно, надо его. Ну, там подштукатурить. там надо. надо подштукатурить. И еще чуть-чуть вот здесь вот. Сами они тут вот освежили, а вот здесь вот надо будет тоже в этом углу, видите, где а -а -а. здесь надо будет тоже заковолок этот, закопелок. Надо рассчитывать, так вот сразу сумму я не назову вам. можно посмотреть сколько квадратуры, сколько штукатурки уйдет, краски, материалы то Материал, краску мы сами будем покупать. Вы только работу а, назовете. Да, да, чисто за работу. Мы это будем сами покупать. 50 квадратов. Но без покраски. Только нам по штукатурике побелить. Покрасим мы сами. 70 даже. 140 квадратов. Ну, 140. Без покраски, только по штукатуре. Да, побили. да. 140 квадратов штукатурки. Штук. Штукатурки-то же меньше будет. Да, не 140. Да. Штукатурки будут где-то квадратов 50, наверное, от силы. 40. Сейчас я посчитаю все. Угу. 24 800 Тысячи, да? Получается. Да. Только одна побелка? Нет, почему? И побелка, без все покраски, полностью. да? Все полностью без покраски, да. Ну понятно. Ну Те ребята немножко меньше сумму назвали. Вот это кунгурская елочка. Сегодня 1 января. И она усыпана бутылками из-под шампанского, из-под водочки русской. Видите? И вокруг елки прямо тьма этих бутылок. Валяется штук 20, как минимум аналогично они, это мало того, под йога, они еще валяются вот по площади отдельными кучками. Вон там блестит. Вот там вот две бутылочки валяются. И меня всегда этот факт возмущает, что праздник прошел. А на утро выходной коммунальные службы в городе отдыхают. Напрашивается вопрос, неужели вот нельзя организовать в праздник хотя бы какое-нибудь волонтерское движение, чтобы вот это вот все пособирать. Вспоминается, как в Гонконге студенты, миллион людей вышли на улицы, тут же молодежь идет с мешками для мусора и все, сидя, и все туда бросают весь мусор. Те, кто находились там на завостовке сидящих. Я видела ролик такой. А у нас вот так эти будут, они будут до 9 января валяться, пока дворники не выйдут на, на работу. Понимаете, вот это вот очень сильно обидно. За то, что ни одного человека нельзя было снарядить, немножко прикрепить центр города. Ёлку новогоднюю, вот она там, надо было снарядить. Какие-то две такие шмошные горки для малышней сделаны. Малюсенькие такие. А вот и еще одна.